Привет, ты на канале Magic Pets. я Покемон Юмичу. Да, а я Софи, привет. А, а, а, а я Миша, Миша лайк. Э, я Эйвен, приветик ребята. Сегодня у нас будет очень необычное видео. Точнее не у нас, а у нашей киски Алиски. Она расскажет и покажет свое детство. Но до этого, эй ты слушай, я приглашаю тебя на нашу фан встречу. 9 июня в парке Сокольники, вот там внизу в описании к этому видео. Ссылка на регистрацию! Это будет фестиваль четыре лапы в Москве. Да, Покемон? И Аня с Юмичу будут тебя там ждать, а в другой раз, возможно, пойдет Миша. Да, просто всех четверых брать очень тяжело. Поэтому в этот раз иду я. Обязательно приходи увидеться с нами. На фестиваль четыре лапы 9 июня в парк Соколь. 45. Вход бесплатный, но нужно обязательно на сайте у них зарегистрироваться. Юмичу, все поняли, мы же ссылку внизу в описании оставили. Приходите всей семьей, берите своего питомца и друзей, потому что фестиваль будет очень крутой и для всех найдутся занятия. А еще там будут выступать разные известные люди и блогеры популярные, и звезды, а еще будет концерт Артика и Асти. И даже будет квест на путевку в Париж, можно выиграть бесплатное путешествие. И всякие другие приколюхи для питомцев у людей, шоппинг и вкусняшки. Короче, мы с Аней будем тебя там ждать. Обязательно приходи, возьмешь автограф, будем фоткаться и обниматься. Регистрируйся вот там по ссылке. А еще сегодня ролики на всех наших каналах классные. Потом посмотришь. Че, погнали? Ну привет, я Киса Алиса. И да, я очень выросла. Очень многие меня просили... Снять видео про мое детство, как я была маленьким котенком. Кстати, ставьте лайки, если хотите видео про детство покемона Юмичу. Ведь про детство Эйвена, Софии, Миши ролики уже есть. Свое совсем раннее детство я не помню. Видимо, мне память отшибла, когда кто-то выбросил меня в канализацию почти новорожденной. А Аня меня спасла. Она на улице услышала мои крики и вытащила меня прямо оттуда. Ага, из какашек. Отмывала, лечила и заботилась обо мне. Но так никто и не смог узнать, откуда я взялась, где мои родители, а может братья и сестры. Поэтому решили, что день рождения у меня будет 1 сентября. Так что сейчас мне уже один год и 9 месяцев. Когда они меня отмывала, по мне ползали блохи. Поэтому потом меня пришлось долго лечить, обрабатывать всякими средствами. А еще у меня были очень больные уши. И я долго выглядела как папля. У меня была такая дурацкая жирная шерсть. Короче, когда-то я была совсем малюсеньким комочком. Но кота монстром я была всегда. Чувствую, у нас в доме появился невоспитанный разрушитель. О, все! Предполагаю, что знакомство с Покемоном Юмичу моей собакой, кто не знает, произойдет очень эпичное и вообще со всеми собаками. Посмотрите, что этот чудо делает. Эй, нельзя драть лежанку. Я тебе как теточку куплю скоро. А да, у меня еще глаза больные были и мне тоже их долго лечили. Думала никогда им не порачу всех этих капель и мазей. Но когда подоросла, теперь могу сказать спасибо, что не осталась слепой и глухой. Ну а в детстве, как и сейчас, как и все мелкие, я любила пожрать. Я была вообще малявка, а не руку. А еще, как и все личинки, я постоянно ела и спала. Но и как и все дети, я была очень любопытная и вечно где-то лазила и не могла усидеть на месте. Играла и очень полюбила ласку, ведь до этого меня никто так не любил. Да, очень любит гладиться, очень любит гладиться. Ты все-таки хочешь косточку? Ты хочешь... косточка тебе большая, она больше тебя, посмотри. Она больше тебя. После спасения я попривыкла и провела с Аней много дней. Аня вместе с мальчиками дали мне имя Киса Алиса. Потом она сделала мне комнату, чтобы я жила первое время там одна. И привыкла к новому месту. Вот что рассказывала про тот день, когда она меня спасла. У нее был огромный издутый живот. Она нахлебалась... Посмотрите на это чудо. Нахлебалась воды... Грязной даже не воды, а сами понимаете чего, что есть в канализации Она вся была блохастая, мы... Упала Это рыба твоя, рыба, ты рыбу любишь? Ты рыбу любишь, да? Ну и что вы думаете, жила я, радовалась, играла, ела, спала, получала любовь и ласку Тем более, когда мне выделили свою целую комнату, я думала, что это просто рай Конечно же, кота монстрыла там я-то думала, что я у Ани одна. Одна такая, единственная, неповторимая и самая любимая. Ой, я не могу. Ребенок уже пытается распаковать скорее свою игровую станцию. Мы пописали. Вот так. Смотрите. Что ты делаешь? Что? Офигеть. Ну, конечно, Юме не нравилась эта штука. Она не догадалась до такого просто. Что ты творишь? Ты что творишь? Как ты это делаешь? Посмотрите! Ой. Кошки это нечто невероятное! Просто это, это, это не собаки! У собак тоже свои как бы, причуды! Собаки тоже клевые! Но что, что происходит? Что Она разрушитель! Она убийца просто! Вот радость то вот радости, радости у ребенка. Не было никогда столько игрушек и такого развлечения это же целый аттракцион просто. Я-то думала, что я у Ани одна и у меня целая комната, но не тут-то было. Есть и другие. И пришло время знакомиться с остальными. Кстати, кажется, за год и 9 месяцев мой голос изменился. Не обращайте внимания, что я в детстве говорю по-другому. Ну что, киса Алиса, ты готова знакомиться с ребятами? Значит, киса Алиса это я. А это кто такие? Кота Монстр. Во всей своей красе. А ты мой собачий бог. Я и покемон. Знакомьтесь. Это же Кота Монстр. А вы-то сами кто такие? ой, -ой, -ой разговаривает.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 Юми, а ты вообще-то собакой пахнешь? А я покемон. А э, я и не покемон. А кто ты тогда? Сейчас дай ей время что-нибудь придумать. Я, я тебя боюсь. А почему? А, ну ты, у тебя слишком длинные когти. Эй, Вен, да не бойся ты. Ты сто раз видел котов. Какой она кота монстр? Она маленький беззащитный котенок, которого вытащили из канализации. Это не меняет ее когти. Котомонстр? Эй, ты, я не Котомонстр. И не кошка. Ну а кто ты тогда? Я, я, я сначала думала, что ты покемон. Но ты говоришь, что ты не покемон.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 Ты только мяукать умеешь. Я собака. Теперь я точно поняла. Что мы будем с ней делать? Она сведет меня с ума. гав. Эй, прекращай гавкать. Ты маленький, вредный, бездомный котенок. Софи, может быть не надо так грубо? Пусть она не называет себя собакой. Понюхай ее, она же кошка. Хватит играть с моим хвостом. Мне нравится. Эй, эй, котяра, кота монстр, перестань играть с юминым веником. У меня не веник. А у тебя вообще у Софи нет хвоста. Да я же чувствую, что она кошка, она же пахнет кошкой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 Знакомились с песелями. Но потом мы с покемоном Мимичу стали лучшими подругами, потому что мы похожи по возрасту. И даже в школу в одну ходили. А вот с остальными взрослыми я просто общаюсь. У меня еще много всяких историй про мое детство и подростковый возраст. Чего-то со мной не происходило, а видео и так длинное. Но если захочешь и поставишь лайк, и напишешь коммент. И проголосуешь вопросы, я расскажу, как я была подростком. А пока, беги смотри новые видео на всех наших каналах. И переходи 9 июня на фестиваль 4 лапы соконики 13.45. Пока!